Всем привет. В этом видеоролике порассуждаем над роликом для генератора Сёрла. Вот ролик из предыдущего видео. Сейчас покажу магнитную яму и магнитная яма думаю не из-за волны, а достаточно разнести в разные стороны аксиальные магниты на какое-нибудь расстояние. Если кому-то не интересна магнитная яма, то мотайте видео на минуту вперед. Получается, когда я подношу простой магнит ребром к этой яме, то ролик или отталкивается, или магнитится, если сильнее прижать. Но если развернуть магнит, тогда уже отталкивает или притягивает ролик на расстоянии. Теперь покажу, как устроен этот ролик. Как видим все просто. Думаю и у Серла было по-простому в 14 лет. Ай-яй-яй, магниты за 40 гривней. Ну и ладно. Перейдем к чертежу, рисунку. Вот так у меня. Так выглядят магнитные линии. Аксиальные магниты искажают вертикальные линии в волну. Интересно было бы увидеть магнитные линии таких магнитов. У мистера Дельфина была одна линия в виде волны, но походу должно быть 8. Навряд ли получится одна линия при сборке из 8 колец. Чтобы сделать волну, возможно достаточно вырезать волну из металла, как на этом скриншоте. С разных сторон на металл установить катушки, зажать ферритовое кольцо и подать импульс. Или вырезать волной сами аксиальные магниты. Тут не все так просто, возможно нужно ток пропускать таким образом, чтобы было движение электронов изнутри наружу для правильного намагничивания, а может и нет, если хотим по максимуму в одну сторону их испускать для взлета. Согласно катушке, ток течет по направлению линии соединения полюсов, или атомы имеют полюса и все время разворачиваются, или просто электронам некуда деваться, Ударяются об стенку медиа и текут в сторону полюса. На этом все. Подписывайтесь на канал и просматривайте все видеоролики для продвижения канала. Спасибо за просмотр.